Привет. Всем привет! Привет! Ура! Ура! Я... Мне самый частый вопрос задают сейчас. Почему я постоянно в машине? А я хочу пояснить, что я в это время как раз детей отвожу на тренировку, и я их больше часа жду. Поэтому вот у меня как раз это время, оно полностью принадлежит вам. Отлично. Спасибо, Паша. Спасибо, Паша. Рассказывай. Так, ну, я начинаю. Но я бы хотела начать, что сказать, что я также на естественных дня выходить пока не планирую. Также с 14 марта получается. Вот что еще хочу сказать. Процессы у меня все-таки наверное, не совсем совпадают. Ой, Настюш, привет. У меня не совсем совпадают со многими автономами, но я еще раз повторюсь, что у меня, видимо, все-таки дает о себе знать, что у меня была продолжительная болезнь. Почему говорю, что была? Потому что я очень надеюсь, что у меня остались только эм, остатки из меня выходят. То есть у меня наверное где-то дня 4-5 назад у меня начали появляться а, такие небольшие язвочки вот. немножечко чесались как язвочки знаете на что похоже? на что похоже, это когда от животных вот типа лишает на человека вот, переходит. вот я просто смотрела в интернете загуглила, естественно мне же было интересно. Вот. Но они достаточно быстро, естественно, проходят. То есть не как болезнь, не как там естественно, ну, как, не как болезнь, все-таки. То есть она появляется, вот это вот как она даже не язвочка, а такое шелушение на коже, кругленькое с очертанием. И в течение, наверное, двух дней вот оно проходит. И вот сейчас, вот, четвертый день, еще у меня два, две маленькие вот такие вот шелушения остались. Я все-таки так полагаю, что это продолжаются вот такие своеобразные чистки. Причем вот эти вот чистки, они э, начинаются, когда я очень большую даю физическую нагрузку э, телу. То есть, если я раньше всегда любила кататься на велосипеде, то я каталась, ну, приблизительно там, ну, у меня было где-то 20-30 километров. Вот. Потом, естественно, там разная была физическая активность по-разному абсолютно. То сейчас у меня, э, у меня велосипед, многие, наверное, по моему Инстаграму знают, что у меня обычный городской велосипед. Вот. И поэтому я всегда каталась просто по трассе. Мне э, это для меня было даже не столько спорт, сколько мое личное время, мое личное пространство, когда я могла уехать от семьи на часа два, Включить там либо любимую музыку либо книгу либо что-то там с ютуба и вот эту информацию я как бы ей наслаждалась то сейчас у меня появилось такое что я мне хочется не просто кататься а мне хочется кататься по пересеченной местности у нас здесь очень много водоемов но ну, наверное через каждые 150 300 метров то есть они везде эти водоемы Местность здесь вообще просто потрясающая, шикарная, она очень красивая. И сейчас я на велосипеде вот катаюсь по этой пересеченной местности. Но, конечно, велосипед надо менять. Что это, конечно, не очень радует в финансовом смысле, но так уж оно есть, так случилось. И вот как раз вот эти вот язвочки, они. Не язвочки, вот эти вот шелушения, они вышли после того, как я. У нас уже погода. 30 градусов уже было несколько дней. Сегодня, вчера и сегодня дожди. И с завтрашнего дня у нас начинается прям лето. То есть к пятнице у нас уже по прогнозу 31 с лишним. И э, как раз вот по этой пересеченной местности я э, каталась, ну, наверное, без остановки, километр 42. Э, это понятно, что это уже немножко другая нагрузка. Это не как по трассе. То есть там спуски, подъемы. Где-то велосипед на себе нужно будет перетащить, где-то ну, по, по лесу ездить, это тоже, как бы наверное, многие меня поймут, что это немножечко другая энергозатрата. И вот после того, как я вот такую себе сделала велопрогулку, у меня, видимо, заработал вот в такой в экстремальном режиме, еще дал вот организм такой, такой выброс моих нечистот. Вот. И поэтому вот так вот получилось. Это я стала замечать, потому что действительно энергии появляется очень много. И энергию, самое что интересное ее не хочется растрачивать просто на физические упражнения, которые тебе не приносят какого-то удовлетворения. То есть нет такой надобности, чтобы ты просто там вот у меня, например, чтобы я просто там 500 раз присела, как бы выдохнула и все, у меня остается чувство неудовлетворенности после этого. Но если я себе нахожу занятие, которое меня прям поглощает, вот, например, сейчас вот это вот велосипедные прогулки по по каким-нибудь красивым живописным местам, либо я сейчас уже начала немножко бегать. То есть я бег никогда не любила но именно бег вот э, в таких местах, где я смотрю, там, изучаю новые места, смотрю новые водоемы, потому что я в этом месте э, еще года нет, как я здесь живу. Это тоже мне нравится, и я могу, вот если у меня что-то там, не намечена какая-то встреча на ближайшие дни, ну на ближайшие часы вернее, то я могу, например, уехать на велосипеде на часов пять, я могу взять машину, там до какого-то места доехать и начинаю там уже по геолокации ходить, бегать, фотографировать. Тоже часа четыре вот так вот могу. То есть мне, мне это доставляет огромное удовольствие. И именно такая физическая нагрузка, она меня разряжает. То есть я понимаю, что когда я прихожу после вот этой физической нагрузки, я именно такая отдохнувшая, и я как будто бы набралась сил для того, чтобы коммуницировать вот с, просто, с, просто с людьми, с детьми. Потому что если у кого несколько детей, тем более, если это все мальчики, они меня, наверное, поймут, потому что это вообще... Пока вот такие вот новости. У меня новости такие интересные, я прям вот, знаешь, э, за эту неделю, как я вышла, я набрала, не представляешь сколько, 4 килограмма, э, yeah. я и немножко семечки замоченные ела, у меня стоит задача набрать и снова уйти на длительные, не на длительные сухих. но параллельно я получила столько негатива, у меня вываливаются волосы просто клочьями, то есть у меня они сейчас длинные, вот они у меня были такие, и на сухих они у меня выросли прям на сантиметр, они прям очень длинные стали, прям нереально длинные. Выросли ногти быстро на сухих длительных, ну все просто лакшери. Единственное, что я была недовольна весом, и я решила для себя, что я буду переходить с минимальной потери, чтобы мне было комфортно, я решила отличиться. Я к этому иду. И теперь мой эксперимент, скажем, такая некая игра, задуманная мною, продолжается. Замечаю внутреннее, значит, что я стала больше невнимательная. Я опять снова слегка опаздываю. То есть все возвращается обратно. Да, я осталась осознанная, я слежу за этим, но я как огромную машину не могу повернуть обратно потому что я как будто вываливаюсь вот в прямом смысле в эту матрицу человеческой еды, где ум является эгрегором. Вот реально ум ⁇ это один большой, все, кто от ума говорят, они все говорят просто, вот живут они в эгрегоре. Это одна большая установка, одна большая матрица, с которой вырваться можно именно не только через осознанность, а именно открепление от питания, от сна. И это такой процесс не за щелчок, это даже длительные сухие, я понимаю, не помогают. То есть ты сейчас вышла, да, и ты сейчас тоже рассказываешь, что у тебя там метаморфозы. А, Настя, сколько она вещает, она рассказывает, каждый раз что-то новое к ней приходит. А, у каждого, у кого-то другого, кто тоже вышел, каждый раз инсайты. Это настолько глубоко и только э, являются знаниями здесь, если в это идти, потому что информация — это просто узнать, а практика плюс информация — это знание. И, конечно же, мне здесь сложно судить. Я могу говорить только о том, что я испытываю сейчас. Я вот испытываю дискомфорт. Вечером я недовольна, что я не получила максимально то, чего хотела, чего бы я могла и привыкла получать на сухих днях. Это первое. Мне часто спрашивают, как я успеваю все. То есть я с утра сделала два хороших массажа там, на полтора часа. Я днем оттестировала детей, два класса. Я сходила, пообщалась, проконсультировала тоже в интернете людей. Немножко погуляла с девочкой, с психологом, там проводила ее к метро. И успела еще приготовить ужин. И все вместе получается. Еще успела погулять с детьми вечером. и Это впритык, у меня не было времени буквально поесть, что-то сделать. Я довольна, но я недовольна, потому что я с утра встала и я э, попила кокосовую воду. Мне зах... не то, что захотелось, а мне автоматически пришлось здесь. Ты зависла. Алло. А, надеюсь, да, да, да, у меня просто звонок. Ну вот, и я с утра mm -hmm. это сделала просто автоматически, потому что я не собиралась выходить на сухие. То есть для меня сухой, я решила так, если раньше я выходила, знаете как, думаю, я вышла, но я могу, в принципе, много не есть, и я чуть-чуть подъедала, и снова уходила, и были короткие, а теперь я сказала, баста, я сделаю все наоборот, я нажрусь как скотина, но для меня, как скотина, там горсточку этих семечек и <смех> кокосовой воды, вот, для меня это уже много. И я ощущаю смену настроения, депрессии, негатив, вываливание волос, то есть у меня где-то мышцу там тянет, я на сухих не ощущаю. И плюс вот я смотрю даже на себя, у меня вот она щитовидка, она постепенно обратно зажалось. То есть я работаю над щитовидной железой, это лимфосистема, и ей приятно, когда я ничего не ем и не пью в первую очередь, не пить. Вот. Ну, как бы у меня такой процесс тоже интересный. И следующее, как только я почувствую, что мне комфортно, внутренне пойдет отклик, что пора выходить, это скоро будет, буквально несколько дней, наверное, я выйду на длительную стихию снова. Вот. не буду планировать, чего и как, потому что, когда планируешь, ничего не происходит, вот, а тут у меня получилось дети, 5-8 классы тестируются по психологии, ты не представляешь, они мне повесили булавку в прошлый раз, они хихикали, там, привет, мне говорят, заигрывают шестиклассники, такие интересные, конечно, молодежь пошла такая необычная, в шестом классе уже курят, в Восьмом классе девочка ночами работает, у нее родители пьют. Это обычная школа, это просто нормально. И у нас сегодня жарко, у нас сегодня жарко. Я вот вот так ходила сегодня такая деловая. Утром пошла в пальто, просто зажарилась, сняла уже сегодня с детьми вечером просто прогуливалась и балдею. У нас черемуха цветет. Я слышу, что мне часто говорят, что черемуха не пахнет, она только последние два дня пахнет, ну, когда сырая погода прошла, она запахла, я говорю, нет, она пахнет с самого начала, просто вы это не чувствуете, а запахи, вот чувство запахов усиливается, ты чувствуешь это и меньше выражаешь эмоции, то есть ты как бы принимаешь это наслаждение и такое... Э длительное, лонгитюдное состояние кайфа внутри, что ты, эта природа, как будто сживаешься с ней. Вот. И это именно даже в тот момент, когда, допустим, я вышла, но она остается как продолжение вот этих чередований каскадных сухих дней. Ну, это классно. И что могу сказать, немножечко дискомфорт получается по всем проблемам, чем я занимаюсь. Вот я вышла, и у меня такой, знаешь, со скрежет там чуть-чуть расработан, -чуть состыковка с расписанием, там я же сказала про опоздание, там сейчас делаем ремонт, там-сям, и оно все наваливается, конечно же. Очень большое желание вывалиться, но я решила сделать по-другому. Я не буду делать, как раньше. Я раньше почти ничего не ела, и делала короткие сухие. Я хочу сейчас позволить себе... Э -э эмоционально, пусть мне неприятно есть, и сознательно я понимаю, что это нехорошо, но тело, наверное, просит, и я позволила ему раскрыться. Может быть, я это не слышу. У меня так всегда было, что я физически немножечко не прислушиваюсь к желанию своего тела изначально. И, может быть, стоит попробовать. И вот я решила так отпустить вожжи свои и потом зайти на длительные. Посмотрю, потом поделюсь. Все по-разному происходит. Ну да. Я еще хочу как раз заметить, потому что очень много вопросов поступают, Они поступают, как правило, одни и те же. Чем отличается автономия от голода? То есть это в любом случае нужно понимать, что что одно прекрасно, что другое, смотря что для чего вам нужно. Я в любом случае по себе я могу рекомендовать только Начинать нужно в любом случае, тренировать, посмотреть, как это будет. В любом случае нужно с голода. Вы не сможете сразу пойти в автономию. Автономия — это наше сознание, автономное сознание. Оно воспринимается и организмом, и физическим, и психическим. Оно воспринимается абсолютно по-другому. И к этому человек просто уже приходит со своим опытным Знанием. А именно голодание, голодание, оно нужно для чего-то, для каких-то целей. В большинстве случаев голодание, оно как раз идет для излечения каких-либо органов. И если вы затягиваете этот голод, то он идет вам во вред. Если вы не перестроили свое сознание, если у вас за этот период, пока вы голодаете, не перестраивается сознание. Если вы чувствуете, что ваш организм, э, ну, ему тяжело, что он слабеет, э, что там у вас, в, в вас не приходят какие-то мысли, то есть это сразу же чувствуется. Если организм вас просит, выйти с голода, послушайте его, выходите, начинайте, если вы хотите все таки в автономию, начинайте тренировать именно не только тело, но и психику, это обязательно. Иначе у вас будет просто голод, со своими э, никому не нужными последствиями. Это абсолютно разные вещи, но тут, конечно, за час нашей беседы это все не рассказать. Вот. Поэтому э, в любом случае у многих ребят, кто там на длительных сухих, или кто делает каскадные голодания, или кто делает сухие дни, или кто э, уже в автономии, у них есть какие-то свои чаты, еще что-то. И мне тоже вот, посоветовали э, сделать э, телеграм-канал. Он абсолютно бесплатный. И э, вот где наше будет э, с Кристиной видео, помимо того, что у Кристины в Инстаграм, все время у нас есть на «Автополстар» наше видео. И там выкладывают контакты и Кристины, и, и мои. Я там тоже сделаю телеграм-канал, где там тоже ребята могут задавать вопросы, на которые я буду о, отвечать. Но это будут достаточно так скажем, взрослые вопросы, то есть без всякого вот этого вот ерунды, которая уже миллион раз обговаривалась. И если это действительно люди хотят выйти на другой уровень сознания, так скажем, на другой уровень себя, на то, чтобы узнать, на что ты вообще способен, потому что ну настолько мы себя не знаем, что это, это досадно потому что мы настолько уникальны, мы настолько красивы, мы настолько всемогущи, и это просто вообще, конечно, уже давным-давно об этом всем твердила Настя, когда я еще там только начинала заходить. Вот. Но она это говорит достаточно в такой, как сказать, ну, в ненавязчивой форме, во-первых, она это рассказывает, во-вторых, она не вот этой без вот этой мистификации, что мне тоже очень нравится. И я тоже своим ребятам, когда мне задают вопросы какие-то именно про автономию, либо про голод, либо про э, болезни, ну как правило, про мою болезнь, да, которая вот я, у меня еще есть остатки про астму. Вот, то, конечно, это никакой мистики здесь нет. То есть мы с вами не колдуньи, не колдушки. <с мы с вами такие же люди, как и все. Просто кто-то пользуется этими возможностями, кто-то не пользуется. И это тоже их право, и это тоже великолепно. Поэтому, да, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу. У меня еще был вопрос такой, что э, ребята спрашивали, моюсь ли я? Э, да, я и как в природных источниках купаюсь с удовольствием, с огромных, но в природных источниках я купалась вот здесь практически уже всю зиму. То есть я уже зимой очень, ну, практически постоянно была в автономных днях, вот, выходила не на, не, ну, на короткие периоды. Вот, и что касаемо мои, если я в душе, то да, я моюсь в душе, но это бывает, конечно, не каждый день. Но иногда хочется, и, да, я моюсь. И когда говорят, а что у вас там с телом, шелушится ли оно, сохнет ли оно, все то же самое. Если вода, ребят, плохая, то хоть вы на автономии, хоть вы не на автономии, у вас будет сушить тело. Я живу в своем доме, у меня вода идет из скважины. Она достаточно чистая, но, естественно, моюсь я без мыла. То есть у меня нет вот этого вот, которая покупаемое мыло, его у меня нет. Ну, вернее, но у меня есть для детей, для меня его нет, потому что ну, мне не нужно им мыться. И насчет волос. Мою ли я голову? Голову я мою. Я ее мою редко, но я ее мою, потому что я э, на велосипеде, и когда, э, когда ты едешь на велосипеде, волос у меня много, ну, я очень рада, что их много, но у меня... Может там запутаться все что угодно. Очень много летает насекомых и просто им из моих волос просто так не выбраться. Поэтому чисто из этих соображений мне просто невозможно не мыть голову, иначе бы у меня свой лес был. А я благодаря Насте перестала мыть голову с ноября. Я очень чувствую себя комфортно, у меня волосы прям стали толстые, густые, классные могу сказать, значит, первый месяц было очень сложно, первые две недели были самые грязные, и потом месяц, тогда я уже была на соках фруктовых, это был сентябрь, и следующие две недели, третья четвертое они дались тяжело, потому что мне казалось, что это никогда не закончится, но я внутренне чувствовала отклик, что это придет, и как будто бы даже после третьей недели они стали получше. Я, значит, что сделала, чтобы выйти из этого положения? У меня длинные волосы, я заплела косички, у меня были две косички с двух сторон, французские. Вот. И когда расплела после четвертой недели, я посмотрела и поняла, что мои волосы все очистились. Они были чистые, кроме вот этих корешков. И я что сделала? Я взяла детскую пудру, то есть я смотрю, это просто жир обычный, и чтобы снять жир, я детской пудрой тальком немножко побрызгала себе и вот так вот потрусила, и у меня просто исчез жир, и все. А, и теперь, когда бывает, у меня происходит вот, зажор, когда я подвисала там на семечках, когда я сдавала экзамен, учила психологию, то я просто вот, чувствую, что мне пора. Потому что там, ну вот как бы, и либо мыть, либо, ну такая начальная стадия мытья. Я немножечко тальком этим, именно Джонсон и Джонсон, он мелкий. Вот, и все, И они до сих пор такие именно густые. И когда я возвращаюсь в тихих днях, мне прям... Страшно становится, они мне начинают вот прям вот кусками. Не то, что там две-три волосина, они вот кусками мне вываливаются. Как только я захожу, они мне начинают по одной-две-три штучки в день. Моментально идет реакция, белеют зубы. И у меня сразу кайфушка с третьего дня. Они вот, ну, вот такие прям, знаешь, вот как в рекламе показывают, там, Пантин, Вот они прям лоснятся классные, такие хорошие. Еще хочу отметить до да, внутреннего состояния, просто голодание. На голодании э, все время не имётся и не понимаешь, для чего тебе это нужно. Нету испытания счастья, наслаждения, нету нового взгляда на мир, нету перехода из прежних вот этих, э, э, так скажем, поломанных программ, установок своих в новый мир. То есть я по себе знаю, что я глубокий интроверт со школы, кто меня знает. Я всегда была интровертом, такой замкнутый, добрый, хороший, отзывчивый. И мне, я выходила экстравертом, то есть открытая была, только в общих, в таких компаниях знакомых. Но сейчас для меня это не проблема вообще, потому что именно осознание автономных дней дало мне большую такую силу, большой прорыв вперед. И я позволяю себе сейчас иногда прокрастинировать, полениться, полежать, потому что я понимаю, что любая пауза, за ней идет такой приятный набор сил, осознания, всплеск. И нет вот этого внутреннего затыкивания, что-то нужно сделать или бежать вперед уходит какая-то левая лень, от потом нервничать переживаешь. Просто принятие себя приходит. Ноль проблем в голове, ноль лишних мыслей в голове. Это именно благодаря э, этим автономным дням, сухим дням, не голоданию. Вот в этом и есть разница между голодом, когда мы просто мучимся, ну когда же это закончится? Ну, когда же... ну начинают, конечно же, все с голода. Ну а как же, нужно... Uh, yeah. тренироваться, упал, отжался, <laughs> так же, как с телом, да, так же и с пищей, с питанием. Это не ни разница никакой, телесная практика, но no проблем. <laughs> вот. Да, я еще хотела бы тут дополнить, что <clears throat>, когда ты именно на голоде, либо когда ты только начинаешь тренировать свое тело, ты себе ставишь как правило четкие границы. То есть сегодня я там одни сутки, завтра там я двое, трое, пять. И когда ты чувствуешь, что вот эти вот сутки, которые ты запланировал, подходят к концу, ты за какой-то промежуток времени у каждого он по разному. Ты начинаешь прорабатывать меню, что ты будешь есть, как ты будешь выходить. И у тебя начинаются мысли о еде. И ты стараешься быстрее быстрее намотать часы, чтобы дотянуть до того периода, когда ты запланировал покушать. А когда ты в автономных днях, то ты с каждым прожитым часом, там, с каждым прожитым каким-то определенным временем, ты, э, у тебя появляется такое состояние, а что еще будет? О, нифига себе, нифига себе, как я вот это вот прочувствовала, у меня раньше такого не было ты начинаешь себя ловить на чувствовании, на ощущениях. Это абсолютно другой процесс. И когда вот ты вот в это начинаешь втягиваться, да, у тебя, там, смотря какой промежуток времени, у тебя физическое тело потихонечку тебя выбрасывает, потому что там где-то ты очень хочешь есть, где-то еще что-то. Ну, понятно, что это тренировка не только э, психики, но и физики. Вот. Но тем не менее ты уже четко понимаешь, когда у тебя голодание, а когда у тебя автономные дни, то есть ты именно начинаешь с горящими глазами чувствовать, что, что с тобой происходит, что в этом мире есть еще вот такое, которое ты почему-то в, в таких же вроде бы, абсолютно в таких же условиях, но этого не замечал, этого не чувствовал, этого не ощущал. И это на самом деле очень классно, и ты тогда уже понимаешь, и вот у тебя прям вот щелчком это идет, что вот, вот это вот состояние автономии, его ни с чем не перепутать. То есть, когда меня люди спрашивают, а как я узнаю, что я вот в автономии или я еще голодаю, я говорю, вы это чувство не перепутаете. Вы, вы поймете, что такое автономия. Оно может захватить буквально на несколько часов, но вы его запомните, и вы захотите туда вернуться. Вот это вот да, это есть да. такое. Когда всегда хочется вернуться, это к себе настоящему ты забываешь про потребности тела, и ты просто живешь здесь и сейчас. Это не про состояние тишины внутри, а про состояние тишины ума, и когда ты осознанно живешь и ты мыслишь уже именно осознанностью своей. Вот, это про это. Ну, я тоже так себя ловила. И все время, поначалу, когда начинала думать и говорить, но как же, я вроде как бы и не думаю, и не мыслю, забываешь поесть, и ты летишь, и это несравнимо с какими-то там вот этими вот духовными практиками, эйфорией, там бла-бла-бла. Это не это, и это не голод, это не крайность, это золотая середина, где все собрано. Это и не про святыню, и не про что-то другое. Это про вас настоящего, когда ты... Успокоился и ты вернулся к себе и ты получил единомоментно все и тебя ничего не беспокоит и тебе просто хорошо вот от всего достаточно глубоко так хорошо что ты потом хочешь туда вернуться да, да. это абсолютно другие состояния вот, еще э, были вопросы по изменению тела, как тело меняется, вот, но я могу сказать, что я уже в практике как бы давно, и я не могу сказать, что прямо оно у меня как-то кардинально меняется, вот. То есть, э, ну вот, вот плюс-минус, у меня всегда идет плюс-минус, вот, но я могу сказать э, очень четко, что тест, как себя ощущает ваше тело, это как вы воспринимаете физическую какую-то нагрузку. То есть чем больше вам хочется заниматься приятной физической нагрузкой, чем больше вы от нее получаете энергии, тем чище и э, автономнее становится ваше тело. Вот это вот прям как такой вот небольшой тестик. Ну да, когда-то просто для сухих чувствуешь, что вот как будто бы устал, как будто поел, и сразу как грудничок спать. Вот поел реально, вот едешь в машине, начинает вырубать. То есть неинтересно, и ты не можешь с этим совладать, нету энергии. Все. ты понимаешь, что ты как будто бы, знаешь, какого-то зверя чужеродного запустил в тело, и начинаешь сразу... Чувствовать завоевание его, своей территории, это с этим, как бы я сравниваю. И это, конечно же, вот туда-сюда, вес это прекрасно. А когда, допустим, он падает, но остаются все равно силы, это тоже является очищением организма. Я помню, что я когда вот первое время почувствовала вот эти автономные дни, я просто в припрыжку с детьми проскакала. Шестилетними, семилетними, там с племяшками, и мы прошли очень долго, и до этого мы ходили где-то, э, прохаживали очень много с близкими, с родными, и все уже устали, и мне спрашивают: ну что, пойдем домой, и так я поворачиваюсь, и только я тут замечаю, что у них уставшие лица, э, я понимаю, что и я только тогда прощупываю свое тело. И я осознаю, что а я ни капли не устала, я только вот готова еще в припрыжках. Мне бы еще вот целые сутки отмотать, и мне бы прыгать, и я готова и ночью и днём а, и да, Я домой туда пришла, помню, и хотела заниматься, и не спала. Это прям приход новой такой энергии, прилив энергии. Именно от движения, хочется двигаться, двигаться. А ни в коем случае не сидеть и не кушать. Нет, ты не думаешь вообще о еде. Вот это автономное такое состояние. Тут вопрос был такой интересный. А как справляться с головными болями в начальном периоде? Но мне сложно сказать. Мне кажется, у меня головных болей не было. А я вообще сделала для себя такие следующие заметки. Когда я выходила на голод... Первые сутки, для меня были 36 часов, я почитала, послушала о сумме для своей такой храбрости, который рассказывает про процесс аутофагии, автономности, его всем рекомендую посмотреть. И вторые сутки для меня было тоже как страшно, да, как понять, выйти, не выйти, а мне хорошо, я не хотела есть, я зашла сразу на два с половиной, почти трое суток, и... Единственное, что мозг у меня гонял такую мысль, что, ну, пора, когда там уже, когда, когда это свершится, когда? Вот, я, значит, что-то где-то услышала, я начала рассматривать такую фишку внутри, я хочу есть, либо у меня слабость. И когда я почувствовала именно слабость, слабость в теле, что мне там трудно ножки волочить и состояние, когда я там встаю, легкое там головокружение это нормально, но когда я просто встала, пошла и это головокружение не уходит, я понимаю, что у меня сильно упало давление, я такая прям вот, ну как предболезненное состояние. Вот здесь я понимаю, осознаю, что с биохимией моей не все в порядке, не все окей. И здесь, видимо, нужно вернуться обратно. То есть должен быть какой-то рычаг, контроль. Это была моя первая часть такая. А вторая часть, я помню, что я прочитала опять же где-то, что глаза – это наша печень. Глаза, белок, смотрят вот так. Если желтый белок, да, смотрит, значит, гемоглобина проблема. Это печень. И когда на второй день у меня просто пожелтели, такие страшно красные глаза стали, <свят> я поняла, что здесь тоже баста. Но я посидела дольше, потому что я связалась со своим состоянием, мне было легко. И я не вышла, я просто пропила чуть-чуть водички и зашла обратно. Я протянула 3-3,5 дня спокойно, пока не появилась слабость. Вот. А, головные боли у меня таких бы сильных не было. А, я помню, знаю, что у некоторых моих клиентов были даже головные боли не то, что от сухих, а от приема спирулины, хлорофила, замены мяса на что-то. Это просто быстрая хорошая чистка, это можно перетерпеть. Я сравниваю это с болями в почках. То есть, если нет состояния падать в обморок и нету желтых белков, потому что печень, я считаю, она основная кровотворящая матушка, она чистит нашу кровь, и чтобы не случилось интоксикации, лучше следить за белками своими. Для... Это вот как мой строковый инструмент. Я просто делюсь, кому-то зайдет кому-то нет, ну, как бы, пожалуйста. Вот. И вот боли в почках я также прошла, рассказывала, Здесь важно было именно дойти и пережить этот момент, а не скатываться и снова начинать. Когда есть состояние боли, не слушаться мозг, а делать внимание на боль и следить за своей основной трезвостью организма, за своей осознанностью и за силой физической. Потому что есть разница между тем, что это слабость и нужно поесть, и между тем, что хочется пожрать, потому что привык. Потому что Разница большая, поверьте. Дети об этом прекрасно знают. Они могут с утками не есть гулять, и нормально. И не кормить их, и не надо. Он все, что нужно, сам получит с пространства. Но они практически же Мы же рождаемся автономами. Поэтому нужно мое вот как бы перетерпеть мнение такое, наблюдать за собой. Но я тоже могу сказать, что э, вообще головные боли, они бывают очень разные. Но в любом случае, это идет ваша чистка, это и токсины выходят. И поэтому это, конечно, нужно, и если мы говорим вот про конкретные головные боли, то есть все хорошо, но именно головные боли, это нужно разбираться индивидуально, что у вас. А так это точно так же тренировка организма, тренировка своей психики, то есть разбираться, почему болит голова, почему вам ваше психическое состояние не дает возможности в голод или в автономию. То есть это тоже можно вот этот клубочек весь раскрутить и посмотреть, что вам мешает. Может быть, это просто, просто элементарные токсины, которые есть у всех, и они должны как-то выйти. У вас они выходят вот так. Вот. Это либо вычищается какими-то травками, либо водой, потому что мы все знаем, что на нашей планете единственный растворитель. Да, вычищается либо травками, либо водой. То, что я поняла. Дальше Светочка зависла. А я даже дала и молча. Это вот, ну да, стоит. это нужно уже, это очень. Сейчас слышно меня? Сейчас хорошо, да. Ага. Это нужно в любом случае индивидуально. Мы абсолютно все разные. Мы вроде бы все одинаковые, но тем не менее мы настолько нам внушили, что мы все разные, и к нам нужен индивидуальный подход что наша психика не дает нам всем проработать нас под одну гребенку, все единым <соединяющим> штабом, поэтому это все индивидуально, это нужно разбирать, почему у вас болит голова, но а так это да, это тренировать тело, И нужно отслеживать на каком дне у вас болит, у вас приходят эти головные боли. Если приходят на первые сутки, то добавляйте там, например на 24, 24 часа, а потом начинает болеть голова. То есть в следующий раз делайте 28 часов, понемножечку начинайте прибавлять, чтобы именно вся вот эта вот с вас грязь, она потихоньку начала выходить. И постепенно, постепенно тренируйте. Если так не можете, если есть какие-то страхи, может быть, головная боль — это просто ваш какой-то закапсулированный страх. И его можно будет просто раскрыть, и вы сами все увидите, вы сами себе дадите ответы все, почему это так происходит. Но это в любом случае нужно смотреть, потому что, возможно, мы говорим просто о токсинах, а, возможно, мы говорим о том, что у вас там была какая-нибудь травма. Это абсолютно разные вещи, и вот здесь вот как бы такого единого ответа, конечно же, я думаю, что мы вам не дадим. Так, пропала. Единого ответа нету, я так поняла. И потом опять зависла, и сейчас... Скажи что-нибудь. Алло? все сейчас я, всё, я с вами. Вроде бы уже. <связь> ну классно, хорошо. Вообще, на самом деле... У меня просто под конец часа начинает там под, под, подвисать Инстаграм. Да. Вообще, на самом деле, э -э у всех забитые, да, какими-то страхами, а вы вот тоже психосоматика, это разные органы, это разные установки, паттерны, да, это разные органы, разные отделы, в разных отделах позвоночник, да, все это по-разному. Но суть-то одна получается. И инструмент самый главный, почему сухие дни? Во-первых, это нам естественно, да, то есть мы можем без этого спокойно, без еды жить. Вот. а во-вторых, формируется сухой день, это огненная энергия, и без воды один сухой день равен трем водным дням. Кто вот занимался голоданием, те знают. И огненная энергия на физическом плане сжигает даже белки ваших паразитов. То есть просто пх, вы убиваете всех зайцев одной практикой. Это практика для ленивых, для тех, кто хочет получать результат. Это практика для всех, она универсальная. Это кто хочет выздороветь, да, не применяя таблетки. Это для всех практика. Просто здесь нужно, получив отклик внутри, что я готов в это пойти, чтобы была гармония, не было дисбаланса и не навредить себе. Можно заниматься чем угодно, но на ровном месте тоже получить кучу травм, потому что это не принимала внутренняя наша часть, наше тело. Все строится именно с решения ⁇ Я принял желание, я хочу, я буду ⁇ дальше рождается, могу вам сказать, на сухих и на автономных днях бесстрашие. То есть здесь главное начать и почувствовать, что это откликается. И это бесстрашие позволяет дальше спокойно чувствовать глубже себя и самому вот, находить ответы для себя. Вот что важно. Ну вот, по крайней мере, это не только у меня, я у многих видела из опыта, что это работает так. Ну да, но сначала страх, он тебя накрывает, но тебе проще его проработать на сухих днях, потому что проще почему? Потому что ты настолько становишься правдивым сам с собой, что ты открываешь себе те моменты, почему этот страх возник, которые в обычном состоянии ты себе бы никогда не признался. Поэтому и говорят, что все ответы в нас. И именно на автономии, когда тебя начинает какая-то новая волна твоего очередного страха накрывать, ты ее прорабатываешь вот уже потом вот так вот на раз-два, потому что ты сам себе отвечаешь абсолютно честно на каждый вопрос, и он у тебя отваливается моментально. Это да, действительно так. Да, и столько всего нового про себя узнаешь. То именно, что было, на первых глубоко закопано, оно всплывает, но то, в чем боялся признаться, и ты это видел в своих близких как отражение себя, а потом ты понимаешь и осознаешь, ё-моё, так это же я, корявая, ну, в смысле характера там. А, кривая, и на самом деле дело это все не, не, не в а во мне, это понятно, это все теория, то, что мы говорим, все дело там в, друг... в нас, это наше отражение, а попробуй это проработать в себе, да это нужно часы работать с психологом, а вы зайдите, вот заходите, когда на сухие и начинаете практиковать, у вас все это, вы сами для себя как книжка открываетесь, вот что классно. И вот именно это тоже состояние невозможно забыть. К нему снова и снова возвращаешься, потому что ты чувствуешь свое извлечение. А ты становишься, то есть ты снимаешь маску свою, ты снимаешь свои щиты, ты убираешь влияние планет негативных, ты выздоравливаешь физически, ты смотришь на мир не через розовый, оранжевый, желтый, неважно какие очки, не через дырочку, выравнивая себе зрение. Не через осознанность, через какие-то там вот непонятные, да? а ты просто здесь, и ты осознаешь, какой ты. И вот на сухих это глубже, глубже погружение. Когда вы ловите это, в это хочется вернуться, потому что это истинное состояние. Тело это просит. Психика, психическое тело просит, мыслительно-ментальное, да, уже не говоря о кармическом, что идут такие проработки событийные, желания они моментально исполняются. Близкие меняются просто. Ну, не, ну, это потому, что ты как будто бы становишься волшебником. Вообще в физической культуре считалось, что вот эти сухие дни, это как определенные ситхи даются. То есть как раз за счет того, что человек прорабатывает себе вот эту связь потребительства. Потому что ум, он потребляет. Ум — это заложник эго, а эго боится умереть. Это то, что Настя говорила про Фрейда, мне прям заходит, да, про Либида, про все, а, прям вот четко, как раз недавно пост я видела. И здесь, когда эго боится умереть, он с собой берет заложники ум. И ум, как огромный эгрегор, начинает манипулировать. А мы думаем, как правильно поступить здесь, а как правильно здесь. да, меня спрашивают, Кристин, когда я расскажу: а как вот поступать на фактах или на чем еще? Я говорю, у вас есть у всех внутренняя интуиция, есть у них у всех внутренние чувства, ощущения, что вот так, наверное, правильно, и пусть ум сопротивляется, но правильно так, как вы чувствуете. Это не сердце, не знаю, не жопа, это как-то всем сразу, это нутро, внутри себя происходит, <свят> не какой-то частью тела. Вот. И на сухих днях ты усиливаешь это состояние и кучу ответов, кучу событий, которые раскрывают тебя. И ты понимаешь, что вот, вот это вот единственное то, к чему нужно идти. Но еще раз, да. про хронеедение, ни в коем случае автономия начинается именно с любого другого ресурса, с любой другой сферы, где ты становишься настоящим, творчество, пусть даже руководящая должность, но ты там, где ты кайфуешь, там, где ты становишься настоящим. Вот перекладывай все, что раньше сказал, да, потому что здесь ограничен тайм. Еще вопрос, Светочка. При сна очень сильно начинает рубить под утро. Как справляться с этим на сухих? Пока сижу на стимуляторах, полностью не получается отпустить. И такой смайлик. <с disad vampires> <с teammates> вот, Но ну, Я могу сказать, что если вы будете на авто... Я вообще против того, чтобы мы из одного шаблона начали перескакивать в другой шаблон. Из шаблона, что нужно поспать, и там восстанавливается организм, шаблон, что нужно не спать, потому что там приходят новые чувствования. Я против этого, потому что я на себе испытала, что все это приходит естественным путем. Когда вы убираете еду и жидкость, то у вас появляется вот эта вот энергия, которая вам не хочется спать. То есть вы себя даже когда начинаете укладывать спать, э, но это как-то уже неестественно получается. И, и у вас появляется, вот сейчас, вот летом, мне кажется, это вообще идеальное время, чтобы начать автономить, потому что э, световой день, он очень длинный, э, на улице тепло, ты можешь заниматься многими вещами на улице. То есть на самом деле, когда ты в процессе автономии тебя дома практически не бывает. Тебя вот эта вот коробка, она просто сдавливает. И именно поэтому это естественный процесс. То есть ты не можешь заменить одним стимулятором другой стимулятор. То есть что такое сон? Сон — это действительно уход от реальности, когда тебе скучно. Не надо искусственно себя веселить. Потому что когда ты начнешь познавать себя, когда ты начнешь познавать, насколько ты интересный человек для самого себя, даже не для кого-то, понятно, что для кого-то ты станешь автоматически интересным. Но когда ты начнешь познавать себя, какой ты вообще чу чудо-чудное. Тебе захочется еще больше проводить время с собой. А что значит проводить время с собой? Это э, не обсервация, да, куда ты уехал один. А ты это есть другие люди, это тоже ты. И в каждом человеке ты как бы как в зеркало, знаете, как раньше были вот комнаты а, с кривыми зеркалами. Ты приходишь и ты в разных там ипостасях, да, в каждом зеркале. И здесь ты в каждом человеке видишь свое что-то новое, какую-то свою черту характера, какое-то свое высказывание услышал по-новому. И поэтому тебе хочется проводить время с самим собой, то есть с окружением твоим, с людьми. Ты себя узнаешь через других. И когда это не искусственный процесс, чтобы... Вот, я сегодня не сплю, мне нужно сделать вот то-то, то-то, то-то, чтобы не уснуть. Тебя вырубить не сегодня, так завтра это бесполезно. Ты просто оттянула на какой-то промежуток времени. А когда ты истинно входишь в это состояние, когда тебе истинно хочется этого, этого познания, тогда оно все само придет. То есть, вот мы сейчас на сегодняшний день, я уже как-то говорила в каком-то эфире, у меня так получается, что, естественно, у меня дети спят. Это как бы, да, они там очень хотят не спать, там еще что-то. Но их вырубают, они как бы привыкли, и я на них не давлю ни в коем случае. То есть когда дети ложатся спать, мы очень часто, например, ездим в другой город, например, с кем-то пообщаться, взять какую-нибудь литературу, там, и еще что-то. То есть вот настолько сам, сам собой налаживается ночной процесс, что вы будете даже вот, как, он сначала будет налаживаться, вы даже этого отследить не сможете. А потом через какое-то время садитесь и думаете, о, нифига себе, я уже, например, там третью ночь, там кто туда сходил, кто туда съездил. И вы понимаете, что многие люди-то ночью тоже не спят. Как ни странно, то есть вас начинают окружать. Вы сами не спящие в разных своих проявлениях. И это настолько классно. Но это, как для меня, это обязательно должно прийти естественным путем. И вы к этому придете. Но если вы будете искусственно, то, у меня не получилось искусственно. Может быть, у кого-то получается. И это тоже здорово. Может быть, кто-то поделится своим опытом, как депривируют сон, там, что там делает, чем себя занимает. Ну, для меня это просто оттяжка на какой-то период времени. А когда это естественно приходит, вот тогда это получается наслаждение, это классно. Вот у меня так. А у меня, знаешь, как произошло? <как> а, я на самом деле а, как раз-таки ушла, наверное, ну искусственно, но мне очень легко не спать. Я с Маринкой Куклиной, мы когда разговаривали, то есть она такая же, как и я. Крис говорит мне легче не спать, чем не жрать. Я говорю, о, это про меня. То есть для меня основной инструмент был не спать. И когда я не спала, вот у меня так было. Я помню, вот, на, мы поехали в Тунис всей семьей. Там были апельсины, солнце, море. Я взяла с собой гантели. Я занималась все время табаты. То есть для меня вот прям вот это вот хотелось тренировки. тренировки, Там бегала, прыгала такая смешная. И не хотела спать. И помню, на Стюше как раз у себя в чате. Кто не спит, давайте общаться, кто. Мне это очень помогало, как раз-таки, не спание. И я ушла совсем Little Едение и длинное неедение. Вот. А, и мне это реально помогло. То есть, мой инструмент был сон, мне легко не спать. А, и когда я добавила уже жидкость, я уж, не захотел... почему я уж она жидкая? То есть я делала сухие, длительные, разные, но мне не захотелось жевать. А когда хотелось есть, я просто стала высасывать. И я посмотрела на это все дело, что после меня остается так неприятно. Я решила делать <с> соки, и потом в моей жизни появилась сова, Ольга. И она как раз поделилась тем, что она выходила через соки. мы так раз... О, ну это же знак! Значит, нужно так делать. Вот. И, и я перешла на соки, и я стала спать. И тогда я реально... То есть, жидкость рубит на провал. Вот. Ты просто ложишься и лежишь трупом. Ты такой прям вот тяжелый, ты прям такая ходячая жидкость, такой тяжелый, Ты такой не такой быстрый. Ты не такой скорый на речь. Ну, как бы там много нюансов, реально. То есть, если даже посмотреть подоши Капха, Пита и вот кто там еще Вата, Вата — это же воздушные, они реально отличаются от Капхи. Капха, у него что ему сказала, он такой раз, секунда, две прошли, и он начинает отвечать тебе. И так размеренно, как будто бы у него там целый день впереди. Ты там, ну давай быстрее. Знаете, вспомнили мультик про... А, вот этот вот, где Лиз был, и Зверополис. Вот когда она пришла к этому, спрашивал ну быстрее, быстрее, скажите номер там, номер машины, быстрее, быстрее, он такой, ха, ха, ха. Это продукт, когда ты пьешь воду, жидкость. Это вот реально из моего опыта. Просто два разных меня. Но так как я не могу выйти, для меня это легче, меньше как бы... Я считаю, для меня это легче загадить как бы тело, да? просто попить жидкость, которая кокосовая вода она являлась капельницей. Во время японской, китайской войны ее заливали прямо в вену. То есть там плотность наша, там все именно То есть это нормально, реально так вот пить просто кокосовую воду ну я как бы это мой выбор вначале были фруктовый сок но больше не могу я когда стала пить апельсиновый сок у меня у меня пахнет аскорбиновой кислотой мама ты пахнешь апельсинкой я говорю, «Аскорбинка Я в туалет стала ходить аскорбинкой это просто жизнь какая-то такая баста нет все вот. я так надеюсь, что однажды ко мне придет такое желание, все, я больше не ем, и просто на ха-ха уйду, вот на неедение, мне буду счастлива, довольна, меня дурные мысли покинут. Вот, я выйду. Но вообще я могу сказать, да, я могу сказать, что просон — это вообще отдельная такая достаточно глубокая тема, потому что лично у меня она как такая немножечко с мистификацией, то есть у меня настолько обостряются чувства, вот эти вот ощущения на после третьих суток, и оно достаточно непривычное, и мне тоже с ним нужно тоже с ним нужно научиться жить. То есть, когда ты понимаешь, что ты видишь не впереди себя, а что ты видишь на 360 градусов, ты, во-первых, в это поверить не можешь мозг, но это как у меня. Во-первых, не всегда в это верится, а во-вторых, это ну, это действительно как мистика, потому что ну, к этому не привыкли. Я слышала, что такое бывает, но когда вот это начало происходить со мной, меня это в первые в моменты как-то даже испугало. А, потому что, во-первых, сама реакция, она получается, ты живёшь, вот когда ты убираешь сон, когда он у тебя уходит, то ты сразу же начинаешь жить как бы в двух временах. То есть ты в замедленном времени, а все, что вокруг тебя, <coughs> оно в обустрённом времени. Вот. И это э, такая турбулентность у тебя вози, э, вот возникает в твоём организме, да. и главное, что в твоей голове, что с этим тоже нужно научиться жить. И вот мне о, о сне пока… Говорить достаточно тяжело, потому что многие могут подумать, что там вообще... но не все готовы к принятию этой информации, потому что она действительно уже немножечко из другого ряда. Она действительно другая. Смотри, вот такой... Сейчас у нас буквально минутки две там осталось. Боюсь, что даже минутка осталась. Мне такой был... Можно сделать, во-первых, следующий эфир про сон, да? Собрать информацию... И когда я активно занималась этой практикой, меня обычно спрашивают, Ты куда бежишь, торопишься. Я просто проходила мимо. Вот разница в этом как раз. То есть я чувствую, что я делаю все нормально, не напрягаясь вообще, не парясь. А мне спрашивают, мне говорят, что я просто супербыстрая, Какая-то прям скоростная становлюсь внешне. Тут как они меня видят со стороны. Вот я такое замечала еще. Да. Ну, если ребята будут задавать много вопросов про сон, можно будет тоже ответить им. вот. Спасибо. И в эфире можно будет ответить. Можно поподробнее. Давайте следующий вторник соберемся, тогда обсудим. Я боюсь, что у меня может все светить. Я хочу оставить, сохранить на страничке. Ребят, всем спасибо. Всем спасибо Рисюшь, тебе тоже огромное. Всех обнимаю. Пока-пока. До следующего вторника.